Кинезиотейпинг предлагает эффективную безоперационную реабилитационную методику обезболивания и лечения. Кинезиотейп не мешает коже дышать и практически не ощущается на коже и держится от 3 до 5 дней. Эффект вы ощущаете моментально и продолжаете ощущать его 24 часа в сутки. Эффекты кинезиотейпа Обезболивающий Противовоспалительный Улучшает кровообращение Облегчает движение конечности или сустава Оказывает расслабляющее действие на мышцы борется с отеками и гематомами, мягко стабилизирует сустав.